В этот цикл мы играли год, метка рань друг друга в цель, разбирая предел свобод, путь, искренне сожалеем. Мы менялись, вот правил в раз, зачеркнув, что писали прежде. Однодушие жгли на показ, сокровенная прячь хоть в Никакой теплоты и слов О а большом всеобъемлющем чуть Только пар часов вдвоем Только хаос в постельном искусстве И, наверное, выйти мог По итогу тандем счастлив, Но за первой главой эпилог Был написан такой же большим Снег осел на верхушке гор, Позовы о тепле и солнце, за плотным завесом и штор Ошибаются другие притворцы.